На помощь пенсионерам, к сожалению, было некого. Ближайший от них дом находится с полутора километров. Сразу порядка считают, что к убийству также причастно ее объявили в Левровозов. Перед началом процесса серийный грабитель как частной летичке он похитил деньги в шести банков, сделал громкое заявление. Якобы на преступление его толкнули сотрудники финансовых утверждений, которые оформили кредит на непосильных для него условиях. Позже выяснилось, что никакого взаимодатовым за не числится, а вот после оглашения приговора налетчик на самом деле может оказаться в списке должников, почему выясняла Ольга Соловьева. Дело об ограблении сразу нет. отделений банка рассматривали в особом порядке. Под зливанием Сергей Корнеев вину свинул свою пизлаузу, просил не наказывать его слишком строго и извинился. Да, ты решал а то вот жестко с камер видеонаблюдения говорят об обратном. Разгар рабочего дня. Верно в и солнечных очках сильнее входит в операционный зал. Угрожая ножом, он требует от отдать ему всю сугурочку. Причем лицо свое залетчик почти не скрывает. Юнки эти со звуком, конечно, тоже облещили работу сыщиков. Во время следствия эксперты сравнили бос уступника и задержанного совпадения оказалось стопроцентным. А эта запись сделана неделю спустя в соседнем офисе. Налечник, направляя на сотрудницу оружие, заставляет ее положить в наличность в пакет, причем требует, чтобы представитель сказал ему, сколько это будет в валюте. Сдержали Терлеева во время очередного ограбления. скажу порядка проходили мимо отделения банка и случайно увидели через стеклянную дверь вооруженного мужчину. Сегодня было совершено шесть преступлений, 5 преступлений завершились результатом в виде изветы денег на подходе преступления будет содержаться в других полициях. Допротив, да, подозреваемый заявил, в сцеплении его якобы вынуждены сами сотрудники банка, правда, другого. Уверял, что в свое время занял деньги за покупку машины, а вращать их было нечем. Впрочем, тысячи выяснили, никакого кредита у Сверлеева нет и никогда не было, а вот теперь он не признает письки должников. Кроме шести лет лишения свободы, о котором приговорила его судья, он обязан вернуть все, что покинул. почти полный миллион рублей. Ругослав Левов, Синя Галяк, с этим Последнюю песню в Челябинском караоке клубе прервали полицейские. Противники выяснили, что в подвале заведения располагается подпольное казино. Чтобы попасть внутрь, бойцам спецназа приходится расселить стальные двери. Во время штурма. В нескольких залах находились около полусотни посетителей, всех сразу порядка оставили ближайший отдел. В незаконном уборном было взято оборудование для проведения азартных игр, а именно два стола для игры в рулетку, четыре пофильных стола, 21 игровой автомат, игральные фишки, карты и рулетка. Посетители назвали имя владельца подпольного казино. Полицейские объявили его <у> <арифу крики> в розок за организацию главного бизнеса неградить штраф о миллионные годы. Суд арестовал двоих курсантов Междугородской Академии МВД, которые торгована с позициями и увлекались по до во время допроса. Они не смогли объяснить, как я Сразу заявили, что функцианты Академии МВД априори не могут быть причастны к по своему преступлению. В этом материале, в котором в академии угла данные гражданинское передавали в положительную сторону вместе с этим аудиториумом и были необходимы моменты, чтобы отразить новую структуру. Телепорт биосообщений и учебного заведения научных слушателей заявили, что когда-нибудь обязательно восстановится. Запись камеры наблюдения помогла полицейским задержать так называемых баркеточников, которые украли сумку мастера спорта по Нет. чистованию, рады белые вот эти кадры. На заправке чемпион столицы в свой автомобиль, при парковании рядом черный на марке, выходит мужчина, осторожно отрадывается ее в машине, открывает дверь, вытаскивается в салон сумки и скрывается. Рада запомнила номер автомобиля и обратилась в полицию спустя всего несколько часов одного из захитителя уже задержали. что-то не могу, ответить, он не Дело в рады дела и, помимо прочего, он ходил с удостоверении мастера спорта. Его, как и другие документы, воры вытянули, чтобы установиться там дарить месяцев. Тех, кто грабил цветочников и продавцов круглосуточных магазинов Зеленого Сибирска, пятьсот молодых людей с оружием врывались в павильоны, забирали наличность. Почти все жертвы отмечали. Агрессию на летчиков. женщин, которые так бы оставили карту, они зачем-то жестоко столько избивали из зала суда, на скамье подсудимых четверо фигурантов этого уголовного дела. Почти полгода в следствия, все в это время они были под арестом. Еще один подозреваемый на процесс пришел вместе с группой поддержки. Он находился под подпиской о невыезде. Студентов, правда, теперь уже бывших, обвиняют в грабежах и серии вооруженных нападений, в основном в цветочные магазины. По материалам дела, угрожая травматическим пистолетом, они отбирали у продавцов деньги и ценные вещи, Всего им дали около 200 тысяч рублей, несколько мобильных телефонов и ноутбуки период с октября по декабрь 2012 года на территории Октябрьского района Негрузов, Ахмедов, Хрущев, Иванов и Чудов совершили ряд разбойных нападений, в том числе с незаконным принадлежением Килища. Установить налетчиков слищикам удалось с помощью вот этой записи. Кадры с камер наблюдения установлены в одном из цветочных павильонов. Под видом посетителя один из преступников просит сотрудницу помочь ему с выбором цветов. Продавец предлагает оформить букет. Но как только начинает упаковывать розы, клиент вдруг достает оружие и требует отдать ему все деньги из кассы. Забрать наличность, все выходит. Как выяснилось, в тот же день злобители посетили еще один магазин. Люди Дагаева дежурил 100 Женщина рассказывает, перед тем, как забрать всю выручку, а кассе было около 20 тысяч рублей, преступники ее избили. Я думала, это не привезли Ну, он забежал, а я вот так, я там стояла. Раз одним ударом в голове левый Задержали налетчиков во время чередового преступления. Вину свою они отрицать не стали и во всем сознались. Всех теперь в суд признал виновным и им от трех до десяти лет колонии. Евгений Блакитин, Александр Поступинский, Александр Заречен телекомпания НТВ а Громкий процесс по делу преступной группировки, известной под названием Калуга, возобновился в Верховном суде Татарстана. Четырех участников банды обвиняют серии тяжких преступлений, средних убийства и вымогательства, по следствие следствия, на протяжении 15 лет, в весьма жестокими методами контролировали предприятия казанских коммерсантов. Тех, кто отказывался платить дань, не оказывали, как, например, взорвали автомобиль директора продуктового рынка, то, что он не принес в контактах. В настоящее время двое находятся в международной настоящее время будет начинать убийства, а также демократия. Жертвами присутствуют группы признали признали несколько тех ее бывших участников. С тем, кто стал выйти до дополнял видеорбанк, формирование жестоко а В Америке автобус, который перевозил почти 30 учеников младших классов, врезался в стену частного дома. По самому водителю у машины оказали тормоза, он не смог удержать ее на трассе, съехал на обочину он лишь чудом, а восток без жертв. В получили два пассажира, которые сидели на передних сиденьях. Также в больнице удостоверили водителя от а, Все откладывало появление в суд, а после вынесения приговора, наоборот, не торопилось покидать зал. Потерпевшая по делу об уграблении, как пенсионер, пыталась избежать разговора с преступниками, но они все-таки нашли возможность обратиться к своей жертве с просьбой о прощении. На оглашение приговора, потерпевшая на Халимова, прийти решилась не сразу. Пенсионерка всерьез опасается вместе со стороны подсудимых. Двое молодых людей, ограбивших ее, на протяжении всего процесса, находились в под подпиской о нежизии. Перед началом заседания людей перший и Сипардигма все-таки решили извиниться. Искренность их слов утерпевшая не поверила. В качестве главной улики сыщики предоставили запись камеры наблюдения. На ней видно, рядом с пенсионеркой останавливается светлая девятка. Из салона вышел першин, подбежал к женщине, вырвал сумку и скрылся. Но либо Халибова заполнен был в зоне автомобиля-посетителей. В совершенности преступления, по примерам указанным потерпевством номер автомобиля задержал, вот навлекла его, находились в автомобиле. И та автомобиля был обнаружен все подвеченное имущество. В отделении задержанные признались, что весь день катались по городу на машине, а когда бензин и деньги закончились, решились на ограбление. Судья учел раскаяния молодых людей и назначил Евгению Свершину и Степану Бигма полтора и два года лишения свободы условно. Пенсионерка не торопилась выходить из зала заседания, как призналась Юрия Халимова. Идти домой она боится. Женщина собирается добиваться за убийчиков реального наказания. Анастасия Ольга Соловьева, Алена Тихаева, Александр Сирсов. Телекомпания МТВ, Кемерово. ЧП произошло во дворе многоэтажного дома в Нижнем Новгороде, из окна квартиры на верхнем этаже вылетел шкаф. В этот момент внизу подметала улицу любовь В С чудом осталось жива, пострадавшего немедленно доставлен в больницу, врачи заносировали у нее открытую правому углу и множество переломов. Полицейские полагают, что преступление не было умышленным, а довольно-таки случайным. Тем не менее, хозяине счла грозить наказание сразу порядка лидут по квартирной опрос. Герои с нашего времени награждали в Москве такую номинацию. Среди прочих выдвинули организаторы премии Офицеры России, в пределы рядов, столичные полицейские, сотрудники МЧС и военнослужащие. Весь год за работой номинантов наблюдала жюри. Приколом конкурса победителями остались почти 10 человек, дипломы. и цены прижимые учили также офицерские династии. Я считаю, что мы с вами сегодня присутствуем на грандиозном мероприятии, которое, прежде всего, имеет цель показать престиж офицерского корпуса Российской Федерации. Показывает то, что офицерский корпус сегодня живет и способен решать любые задачи, которые касаются безопасности нашей страны. Ученики премии планируют сделать это мероприятие ежегодным. На этом у меня все. До свидания и удачи вам. Как же не туда? Как получится жить от взрыва до взрыва? Я правда, они объявлены войне. Кто посмел запретить Анищенко? Таких отставок мы еще не видели. А может у него просто и все свободности. Вы думали, это не делая миллиардеров? Да, это не так. Лично я, что уже давно не роскошь. Вс ⁇ что я на жизнь, мечту увидите сами. Сегодня в центральном телевидении 19.00. Сегодня... Что здесь происходит? Это А... На острове. Готово? Короткая передышка от интриг. 3 А на утро? Мы свободны, мы остались без лидера. Все по новой. Человека, как примут новичка? Это служет только, что еще один голос под Новые скандалы. Вы это мне не видите, объяснили. Ее задача вызвать менять проекта. И новые интриги. Восселились в остров. Сегодня, сразу после программы, ты не поверишь. На НТВ, у нас есть вера в острицу. Его сдвинули в поезд на север. Yes, it Мешать вам. Сила Тарафлю поможет сокрушить все основных симптомов гриппа и простуды. Тарафлю. Мощная сила против гриппа и простуды. Тарафлю. Эксперт в борьбе с гриппом и простудой. Тарафлю. Некогда болеть. Больше кофе по той же цене. До 15 чашек кофе бесплатно. 100% натуральный кофе. Ты купи МСКП Принимай наш чарекс на долгих хватках. Yeah. Игру чарекс делай как я. Поднимите себя больше. Возьмите какие-то усилия. Вот это да. А в Томане я такого не видел. И в Японии тоже. Купи любую бытовую технику от 7 тысяч рублей и получи за 10 тысяч рублей на подарочную карточку. Ай-ай-ай, прибегай! Фантастичный марк, медиамарк! Да на это, коллеги! Напада все, что нужно для ремонта. При насморке недостаточно снять симптомы, ведь раздражение высокости может привести к возлучению защитной пункции. В отличие от других слюс, пеносор содержит только натуральные активные компоненты и действительно лечит насморк, снимает воспаление и восстанавливает слизистом. Лишите насморк натурально. Насываем ухемас. Искренне только три снег. Изкажите процентов. Это да. Автоманы я такого не видела. И в Японии тоже. ЛЭД телевизор LG, диагональ 107 сантиметров, смарт ТВ, всего за 22 222 рублей. Bye bye, bye bye! Вантастический мак, медиамак, до найера летит. Да Вы что, не видели, что я поворачивал направо? Нет, конечно нет. Ведь поворотники еще не придумали. Для изобретения поворотников и даже автомобилей голландцы уже занимались страхованием. С тех пор почти ничего не изменилось. Сегодня в России Аранда Страхования предлагает передовые решения страхования и делает жизнь клиентов проще и комфортнее. Краска от Аранда Страхования. Голландские технологии спокойствия. Вы вообще знаете, что такое поворотство? Гарами извиняюсь за пение птиц по номеру вашего дома. Живой квартал «Березки». Плюс 11-98-99. Впервые Шурина Ского. А это за Я сижу за который пришлежит. бросает в своей жене, <социт> Эксклюзив новых русских сенсаций сегодня, сразу после Центрального телевидения. О боже. Ребят, а чего лошадь нашего времени выбрали? Вы же уже. Вводите в Простите нас за накладки, бывает. Но несмотря ни на что, свою работу в прямом эфире начинает центральное телевидение, первое информационное шоу. События, которые обсуждают и люди, о которых говорят. В уже вечер часов 0 минуты и 42 секунды. Для начала посмотрим, какие новости сейчас появляются на лентах информационных агентов. Кадыров а, считает, что Жереновскую надо привлечь к ответственности за высказывания о Северном Кавказе, соответственно, но ну, ну, посмотрим, кто кого. Так, кто еще? На Тисерии проснулся вулкан Петна. Ну себе? Кто еще? А еще вот что? Агентство анонсирует пресс-конференцию, посвященную 95-летию ВПС машину времени наша взрослая попала. Ну, ничего, сейчас на с нами выходят в студии ТВ, которой сегодня работает моя коллега Лилия Гильдеева. Лилия, привет! Ну что, срочно сообщай нас в нашей Привет, Вадим. Сегодня довольно много интересного. Например, родителями белокурой девочки, якобы украденные цыганами в Греции, оказались тоже в цыгане невероятное развитие истории по течению через минуту, но это не главное, это главная, но не единственная новость нашего выпуска. 11 лет спустя в Москве вспоминают жертвы трагедии в театральном центре на Дубровке. И вы все это видели. Правда, не Отвлекающие маневры агентства национальной безопасности объединяют монополист, разрушение, конструкцию президента. И это, конечно, не все, о чем мы сегодня рассказываем. Впереди самое актуальное к этому часу — сугубо, но и невероятные жизни на этой неделе. получится жизнь от взрыва до взрыва. Направда они объявлены на войне. Кто посмел защитить Амищенко? Таких отставок мы еще не видели. А может, у него просто истексов годности? Вы думали это и миллиардеров? Как бы не так. Личная яхта уже давно не роскошь. Как жизнь в хрущевке обменять на жизнь мечту? Будвай Америка. Американской пользователей за плохое поведение заслали в себе. Родная мать закончится непридуманная семинария меня туда засунули чтобы э, ломать и... шурин мужского за решеткой эксклюзивное интервью и невероятное откровение все что вы хотели знать о семье бывшего мэра москвы выслышим из первых уст Особенно и разведки получила историю о четырехлетней белокурой Марии, которую Греческая полиция на неделя обнаружила в цыганском таборе. Биологических родителей ребенка с помощью до искали по всему миру и нашли в болгарском селе Николаевка. Как выяснилось, они тоже цыгане, утверждающие, что дочь не продали, а просто отдали, потому что не могли ее прокормить. Гений Зуков подробностями. Вот эта женщина. Я родила ее дверь и передала на воспитание другим людям. Вот этот дом, биологические родители милой белокурой девочки с голубыми глазами по имени Мария, изъятой несколько дней назад у цыган в Греции, знакомой всему миру благодаря развернутой масштабной кампании, тоже цыгане, только из другого табора, проживающего в соседней Болгарии, в Мексике Николаева. Родство подтвердил генетический тест. Мы получили результаты анализа ДНК. Он свидетельствует, Саша Русила является биологической матерью, а нас Русев биологический масон девочки, известной как Мария. Светлых детишек в болгарском таборе хватает, и одна из разных сестер Марии на нее похожа, только постарше и с рыжей шевелюрой. Я хотела бы, чтобы Мария к нам вернулась. Хотят этого идеологические родители и власти, но есть объективные трудности. Во-первых, условия проживания семейства Русевых, мягко говоря, плачевные. У пары уже 10 детей, трое из которых по решению власти, устроены в детдом. Доходы копеечные. Потянут ли родители воспитания еще одного ребенка? Вопрос. Во-вторых, паре грозит суд за предполагаемую торговлю детинка. Дозревают, что Марию продали четыре года назад за 250 евро. Это карается шестью годами тюрьмы и крупным штрафом. По другому расследование будет решено, что делать с ребенком. Вернуть его в семью, передать в детдом или определить приемную семью. Теперь непонятно, что для Марии было бы лучше. остаться с греческими цыганами, которых она принимала за родных, или перебираться к совсем незнакомым, нищим, но родным по крови людям. Это может стать сильным ударом по психике ребенка. Удочерившая маленькую Марию пара по-прежнему находится под арестом, по обвинению в похищении девочки. Хотя из многочисленных показаний уже очевидно, что никто силком малышку не тащил. Но воспитание ее забрали вполне гуманно соображений. Евгения Зубкова, Александр Двиняйна, телекомпания НТВ. Сегодня в небо над театральным центром на Дубровке поднялись 130 белых шаров. По числу жертв теракта на Мюзикл и Концерт Реклеем, посвященный событиям 11-летней дарности, пришли сотни людей, в том числе родные погибших. те, кто 23 октября 2002-го сам оказался в заложниках. В тот вечер во время музыкалов в здании театрального центра ворвались 40 боевиков, захватившие 914 зрителей а артистов Мердоса, суток, и артистов Мордоса. Почти трое суток задержались в доминированном зале. Во время штурма утром 26 октября террористов уничтожили, а заложников освободили. Но многих спасибо не удалось. Глядя на эти кадры подумал, мы только-столько только начали привыкать. Теракт это слово из прошлого. Но нет, на этой неделе нам всем снова напомнили, необъявленная война продолжается. Да, Волгоградская трагедия, это, конечно, главная тема недели. Среди всей информации об этом теракте больше всего поражает такая деталь. Взрыв может быть организован вовсе не выходцами с Северного Кавказа, как мы уже, к сожалению, привыкли, а человеком с вполне русской фамилией Соколов. Вот именно. Ему 21 год и зовут его Дмитрий, хотя сам он называет себя Апу Джабар. И до того, как стать на путь радикального исламизма и научиться собирать бомбу, он был обычным студентом столичного луда Но 21 октября именно его жена Наида Осинялова, которая, кстати, тоже жила в столице, взорвала себя в Волгоградском автобусе, а еще в жизни еще 6 человек. Почему их путь джихаду начался не где-то в горных лагерях боевиков, а в Москве? В ответа на этот вопрос наш репортер Олег Солнцев родственника родственников Посиялова и Соколова, а также прошел весь этот путь. Москва, Нагестан, Волгоград. А Опаленные волосы и лицо. Узнать среди пациентов 15-й городской тех, кто ехал в автобусе, легко. Бомба превратил его в большую микроволновку. Не, вам это важно, все. А еще болты, гайки, шарики из подшипников. Это шапки, рандалы насквозь внутренние органы. И, Почему дверное устройство было именно не совсем если как правило, а за которыми. Десяток частных домов. Искать ответы это часть Большую часть жизни Наида Одеялова провела в, в поселке Гуни, где живут ее старшая сестра и мать. Это ближе, что же... Это ближе, что же... Это ближе, что же... Это ближе, что же... Это ближе, что же... Это ближе, что же... Это ближе, что же... В 2008 мужчин муж за кризиса свернул дело и бросил жену, уехал на родину. Своими переживаниями она тогда делилась только лучшей подругой, на пару с которой снимала комнату на окраине Москвы. Но, что не хочется, Что случилось дальше, никто из ее прошлой жизни не знает. О поисках новых друзей и подруг Наиды сейчас поставлены на участие спецслужбы. На этих книгах Наида уже выглядит, как ортодоксальная мусульманка. Фотографии сделаны всего за три месяца до того, как девушка выйдет на передовую священной войны. на улице Ангушинского в Махаскале. Именно здесь Наида сияла, выкупила свой билет в один конец. Зала показывает список пассажиров того самого автобуса, на котором Асиялова отправилась из Махачкалы. Вот это, автобус, Асиялова, Именно Нажабат выписала будущий смертный билет. Говорит, преступница скромной пассажир на переднем сидении ничего не говорила. Ничего у нее не было, ничего у нее не было. Просто она пришла с телом в автобус. Уже на бы не написано, как это что написано. Позже выяснится, купивший билет девушка уже год, как в федеральном розыске. Но диспетчер почему-то не стал отделять фамилии пассажиров с полицейской летировкой. От Махачкалы до Волгограда 850 километров. Теперь автобус останавливается для досмотра на каждом из шести постов ДПС. Не то, что раньше. И ее путь восстановлен вплоть до минуты. Доедет до Волгограда, выйдет из автобуса возле Академии МВД, поймает бакушку. Уже в Киджабе попадет в в а потом сядет в автобус 29 маршрута. Как раз в это время его заполнит освободившийся после занятий северцем. Лишь один человек знает ответы на все вопросы. Дмитрий Соколов, коренной москвич, второй муж Наиды Осияловой еще вчера скромный студент, сегодня один из самых военных боевиков Кавказского банка Пару лет назад он бросил институт и курса курс арабского языка. Принял ислам. план. Однажды, сказав родителям, что идет на занятия, он ушел из дома и не вернулся. Пытаясь его разыскать, мать обращалась на телевидение. Расыскиваю сына Соколова Дмитрия Сергеевича 92-го года рождения. Который пропал в городе Москве год назад, 2 июля. Дед убивал пороги силовых ведов. Геннадий Андреевич помнит, как однажды ему удалось дозвониться до внука. Из короткого разговора он узнал, что с Наидой Дмитрий познакомился в интернете. Там она разместила вот это объявление, в котором просила платить за лечение. Он стал на а вскоре они вместе Я позвонил ему. До сих пор остается загадкой, кто в этой паре был ведущим, а кто ведомым? И кто у кого завербовал? Бывшая офисная секретарь, ставшая шахиткой, или вчерашний московский студент, который теперь собирает бомбы для террористов. Олег Солнце, Валерий Кожин, Степан Чилич, Центральное телевидение. Сегодня в Москве открыл за съезд справедливой России. Наблюдатели не исключают, что нынешние события закончатся внесением заметных корректив в работу одной из парламентских партий. В первый же день сложили свои полномочия все, все партийные руководители. Впрочем, это произошло в плановом режиме. На завтра назначено избрание нового руководства. И здесь, возможна интрига. Не исключено, что на месте лидера партии вернется вот Сергей Миронов. Дело в том, что некоторые волосы недовольны результатами нынешнего руководителя партии. На недавних выборах мэра Москвы Николай Ильичев Когда, напомню, занял последнее место выступая сегодня ночью, Белевич не согласился с негативной оценкой своего участия в выборах, а низкий результат объяснил тем, что многие его сторонники так, просто не пришли на выборы. Сегодня скандал с прослушкой глобального масштаба оброс новыми на подробности. Появились предположения, что за лидерами европейских стран следили не только американские спецслужбы, но и агенты израильской разведки МАХАТ. Об этом пишет французская газета Лемонт. Речь идет о событиях 2012 года, когда, напомним, во время предвыборной кампании во Франции в офисе президента страны Николая Туркази обнаружили прослушивающие устройства. Выход установки то подозрили американцев. И вот сейчас в средства попали материалы расследования Агентства национальной безопасности в США. В документе американцы намекают, что прослушку Елисейского дворца могли организовать израильтяне и утверждать, что ни одной из ведомств США, Канады и Великобритании отношения к этому. не Лень, но прослушка такого уровня, слава богу, нам с тобой не грозит. Да и вообще принято считать, что новостные ведущие такие неинтересные роботы. Но я знаю, что это не так. Поэтому можно это сейчас очень личный вопрос. Я даже не догадываюсь, что это может быть, но хорошо конечно. Скажи, тебя в детстве родители наказывали? Ну, как у всех, в угол могли поставить, сладко вымирать. Все, пожалуйста. А вот при или такое наказание открыто, причем за пределы страны. Да, абсурд какой-то, не бывает такого. Знаешь, я тоже так думал, но на этой неделе в информационное поле ворвалась история, которая разрывает любые шаблоны. Слюка в Сибирь, которую так боялись дворяне в 19 веке и советские диссиденты в 20-м, стала суровой реальностью для американского подростка в 20 лет. В это сложно сразу поверить, но девочку, которая всю жизнь прожила, кстати, в вершине, за плохое поведение мать сослала жить в Новосибирск. И теперь вчерашняя американка, которой всего 17 лет, сама зарабатывает себе на жизнь в чужой для нее стране, надеясь искупить какую-то вину. Мой коллега Архан Месопад отправился в гости в сибирской доходности, чтобы понять, что это жестокое обращение с ребенком да и такое новое слово в не Мы послушаем в чат. Я здесь как в тюрьме оказалась. Никак не могу отсюда уехать, Хотя очень хочу обратно в США. 15 лет назад ее мама развилась с русским мужем и отправилась на встречу американской мечте и богатому бонтренду. Как двухлетняя Настя Петрова станет в такими на самом деле по российский, а по-русски еле говорит. Вы меня отправили сюда за плохое поведение. Питание к моему биологическому отцу. Мама сказала, что я достала ее, Ау. и что мне пора увидеть то место, где я родилась. А -ля -ля. Она сказала, что это прозикция всего три недели. Эксперимент с отсылкой в Сибирь затянулся вместо обещанных трех недель на такие здесь уже третий год. Небольшой новостей отель для нее, и дом родной, и место работы. С утром направляет новые постели, стирает белье, вновь походу. Хотение от одиночества за рабочим столом. По а новом мире пооткрывается вместе с ноутбуком. Thank right you. Были бы настолько злые на своего ребенка, что хотели отправить его в Сибири. А вот мать нашей героини была. Мы хотим же дать свою ночь пропускала в школу, приводила парни, уходила из дома, принимала наркотики и украла у них более 3000 долларов. На зеленой лужайке, не дом с бассейном. Здесь в жила вместе с мамой и ее новым мужем, адвокатом, специалистом по иммиграции, По соседству школьные друзья, потерявшиеся в Сибири, американки. Однажды она позвонила мне и сказала, родители меня я не хочу уезжать, но ведь это просто каникулы, Ее сибирские каникулы начнутся с трудностей перевода. София искнул, что русский, кроме ботка и бабушка, не знала, а русский отец по-английски и подавно, ну, кроме hello, разумеется. Ну, не как дочка но это не иногда, а прям как женщина, можно сказать. Когда она со мной расковаривает, иногда просто... Ну, вот, вот так делай, ну, вот все И, ну, вот так, ну, все статильный. Когда София расскажет о ужасах сибирской жизни маме, ты не поверишь. Иго не мог этого сделать. Все это человек знает. После двух лет сибирской ссылки побега за оторванного дома и попытки самоубийства, она, конечно, раскаивается. Да, воровала у матери деньги на покупку телефона. Неужели это полностью избавится от ребенка? мама, я знаю, я совершала ошибки, но каждая 14-летняя совершает ошибки, и каждый человек совершает ошибки. У меня не какой-то там кусок мебели, который ты можешь выбросить на помойку. Я твоя дочь, и все равно тебя люблю. И прошу, прости меня, я исправилась». И разве чисто сердечное признание не дает права на условно досрочное, но суровый голос матери на том ты провода опять отклонит ее украшение о помиловании. Как только твоя семья, отец, будет скажет, что все нормально, она ведет себя абсолютно адекватно, в школе скажут все нормально, я оценки тебя абсолютно адекватно, и я вижу, что ты подняла свои ошибки, ему с большой радостью. Кажется, дело за малым получить положительную характеристику от родного отца. И вроде у даже. Учитель есть, единственный известный друг Никита, но разговор с Аксу явно не ведет. Понял, я сказал, не надо было, кстати, когда ты что надо было... Найди его сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, Мало кто знает, что она даже не спорит. Да, она здесь чужая, и да, мечтает вернуться в Америку, где прошла почти вся ее жизнь. В марте ей исполнится 18, и по уже предупредили. С этого момента шанс вернуться домой станет меньше. Ее затянувшиеся каникулы превратятся в самостоящего бесрочную ссылку. Акаунт по Марка Качча и Кимилахмедов за правильной это нелепая история абсолютно. Знаешь, нелепая это слово сказано. Чудовищная история, а родители какие-то моральные, ну не буду произносить, это слово в эфире. Но и эту историю мы, конечно, просто не оставим ответственность земля, чтобы готовы как угодно помочь России, с работой, с землей, с образованием в любом регионе России, а если понадобится, то и с возвращением в Америку. Главное сейчас понять, что лучше для нее самой. Центральное телевидение обязательно будет следить за этой историей. История. А, Владимир, ты знаешь, мне со временем какую-то корзинку принесли, говорят от себя. Это что? Зачем она? От меня, и, да, действительно, пора переключиться на другую тему. Кстати, не подумай, что это продовольственная помощь службе новостей. Просто Нет. я хочу, чтобы ты, глядя на эти продукты, догадался, о каком событии недели мы никак не ну, это простая задачка, я за всю неделю этого работала в гуще новостей, я прекрасно понимаю, что могут символизировать грузинское вино, латышские шпроты и литовский цвет. Это ты наверняка прогромку отставки Да, я об уходе Геннадия Аминько, которого в интернете часто сравнивали с каткум, который ставит продукты. Представляешь такую картинку? Легко. Вот, и мы тоже с легкостью это представили. Горает на игрока, окроках, батареи молдавских вин, готовых замку, гружа в небе, боевые ники системы Белый Ай. И некому больше защитить страны. Можно так описать эту громкую неожиданную отставку. И вроде бы расставленные все точки ногти. Мол, никая это не отставка, а переход на другую работу. Но вопросы все равно остаются. Нельзя просто так и запретить онищикам. В 2009 года, когда главный санитарный врач России возглавил Роспотребнадзор, и за последних дней этой недели он грозился запрещать и запрещал. Его ведомство словно строительный готов, и под себя еще вчера седобные и многими любимые продукты и бренды близких специальных соседей. политический конфликт и дефекты перед Может, просто совпало, а может, впрочем, к чему подать, если можно спросить и на него самого. И прямо сейчас главный герой этой недели Геннадий Амищенко в студии Центрального Крым. Геннадий Григорьевич, дорогой вы наш Геннадий Григорьевич, на кого же вы нас бросаете? не понял, даже в меру. но это пока не ухожу. Сейчас в этот момент внизу обязательно появится титр Геннадий Анищенко и должность. Вот что лучше написать? Кто вы сейчас? В данную минуту. Геннадий Григорьевич Анищенко. 63 лет от рода. Мужчина ростом 174 сантиметра весом 65 400 вот я такой и есть. Хорошо. Вы, вы слышали, уже раздаются в области, мол, зачем нам Роспотребнадзор без Анищенко? Разберпанят, наверное, все в ближайшее время. Ну, во-первых, я, конечно, стал мешать. Мешать. мешать. Поэтому, наверное, одной из причин такого моего деликатного перевода на другую работу, было это в том числе. Прежде все это должно было произойти в предстоящей панелинии должен был выйти вот тот документ, который уже вышел назначить освободить ну, кому-то захотелось какие, как школьнику, выучившему урок поднять руку и начинать отвечать на вопрос сопричастность к этому событию показать ну, и понеслась вот это в волокональность. Ну, речь идет про лицепремьер Голодец, но ну, женщина, она, ну, не держалась. Ну, но я не называю сейчас фамилией. Это отставка, она все-таки повышение понижение, или ну, это шаг просто отставка, в сторону? Это не отставка, это переход на другой уровень, но заниматься тем же надо. Да, Геннадий вы когда-нибудь честно ответили на вопрос о своей политической прозорливости. Ну, или так скажем, mm -hmm. что у вас... Иногда больше политика, чем врача. В Америке список магнитов, у нас запрет на американское мясо. У России проблемы с Литвой, а появляется запрет на литовский свет. Я уж о грузинском вине и не говорю. Проблемы с грузинским вином появились сразу после развала Советского Союза. Вырвались на свободу и начали бодяж. На порядок. сегодня все-таки качество вина, хотя не достигло тех, исходных, исходных параметров, которые были, но у нас стало гораздо лучше. Украина. Вот запретили сыр. Ну, как мы запретили сыр ввозить в Россию, они начали наводить порядок, и этот сыр на украинских прилавках стал сыром, а не неким суррогатом. Так кто-то пострадал, естественно, пострадал. Но пострадала жилье, а народ-то выиграл от этого. Так что, как глава Роспотребнадзора, вы запомнились не только своими запретами, но и массой крылатых фраз. Ну, вот, например, смотрите. Мужчина в домашних условиях – это обреченное на выбирание создать. Мужчина всю жизнь ребёнка. Потом он родился, мама его на ручках потом с большим трудом, с огромными этим, передает его другой женщине которая называется «Женой». Вы знаете, как живут все со своей невестой? Это же, это борьба, не на жизнь, а на смерть, а вот за это вот ничемное чудо, которое называется «Мужчина». А я жизнь, изучаю, в отличие от вас. Вы вот передачи показываете, а я человек от Сахина. Я готовлю морально к тому, что вы все-таки должны стать пенсионером, но пожить спокойной жизнью без этих всех. Зачем? Я тебя любила. Для дачи нормального решения внуков до России до пяти. <связывая> вы когда пьете? А мы немножко осталось. Я в 46. Слушай, ну, хорошо, так что я думаю, не раз еще увидите, Геннадий. Дай Бог. Спасибо, спасибо огромное, что к нам пришли. Спасибо огромное. Ну вот убежал. У нас в студии был Геннадий Аниченко и в я передаю слово студии Новосель. Геннадий Григорьевич убежал. Хотя и отсадка у него такая воспринимательная была. У нас любопытная новость. Санкт-Петербург прилетел в в салоне. Причем самое интересное, по какому поводу? А, я вот, кстати, знаю, по какому поводу он, потому что Салона открыл в русском музее выставку своих картин. Не знаю, честно говоря, как она будет называться, но мне кажется, подошло бы Рэмбо но об этом и не только об этом, буквально через минуту оставайтесь с нами. Вы думали, это и дело миллиардеров, как бы не так лично яхту уже давно не роскошь, как жизнь в хрущевке обменять на жизнь мечту. Меня сюда засунули, чтобы сломать э, и... и Шурин Лужкова за решеткой, эксклюзивное интервью и невероятное откровение. Все, что вы хотели знать о семье бывшего мэра Москвы, услышим из первого курса. возможно, чтобы до Алене было приятно, чтобы этот мне про Без всяких я она выглядела еще лучше. Ей, мне кажется, было очень приятно. Потом еще пришел Греф со своим потрясающим подарком. Страш. Камеры 41 мегапиксы. Nokia Lumia 1020. Слата революции. Шурин Мужкова. Впервые. Прямо из тюрьмы. Вы правда ли, что Елена Патулина ревновала бывшего мэра в жиле брата Янируковской? Руковской? как раз типичный пример того, как не должна быть всегда женщина. Да что, родственники? Вы прятали в камеру авигатора? Меня туда засунули, чтобы э, сломать опальный миллионер, не пощадит никого. Сегодня, сразу после центрального телевидения. Виктор Батунин бросает выбор своей сестры в субботу вечером. Он думает его простуда. Настоящая катастрофа. Хорошо, что есть ринзосит для горячего напитка, который способствует устранению основных симптомов простуды и гриппа. А благодаря значительному содержанию витамина С ринзосид повышает защитные силы организма. Он снова в форме и полон сид. есть простуды нет. Раньше люди думали, что только избранные способны бросить вызов стиль. Пока Рено Дакстер не доказал обратное. Полный привод. Высокий клирен. Впервые эффект лазерного лифтинга вокруг глаз в тюбике крема. Новый ревиталист лазер вокруг глаз от Лореаль Париж с уникальным охлаждающим аппликатором. Революционная формула с проксиланом для тройного действия. Сокращает морщины, разглаживает мешки, подтягивает кожу. Это работает. Новый ревиталист лазер вокруг глаз от Лореаль Париж. Симптомы демороза, воспаление, боли, кровотечение и жили. Черниги Моруи сейчас. Предмет мягкое решение острых проблем. Мам, ты знаешь, из чего сделаны звезды? Конечно, их свои звезды и планеты необходимы для своего роста. А вот звезды на небе из водорода и гелия. Откуда ты это знаешь? Папа, все знаешь. Готовы к завтраку космоса? Качество от что же на производишь? Колбасы. Вот Царицына. Вот какая торжавость вкусная. А ты, вот ты. Ну, держи, Царицына. О, Царицына идеально И Белый вкус. Волшебный аромат. А качество выше вам 6 рублей. Попробуйте. Московская кофейня на боях. Это мой кофе. Гардиан. Профессиональное решение для ценителей безопасности, надежности и красоты. Гардиан. Стальные двери и надежные замки. Срочно выпукнуть. Это сражение. Ультрабелы истребляет микробов. Желтый, серый, все наши любимые снимать исчезли. Это новый намер, наш ультрабелы. Он чистит всякое. Лучшее, обеспеченное. Снепительный передвину. Это конец. Спуска белый, превосходно Белый и убивает невробов. Это история про Они и... были так заняты, что забывали держаться за руки. Но однажды они почувствовали прикосновение нежности. Идеальное сочетание мягкой карамели и мяснейшего ни молочного шоколада мира. И они снова за руки, чтобы всегда быть вместе и жить долго и счастливо, пока фонарь не разлучит их. Или нет? Содержит семья для выведения макроты и корень первого цвета для снижения воспаления. Громхиком помогает в два раза быстрее свободиться даже от сильного карты. Доказано Покажите мне вот коврик ворон. Mm -hmm. Группа тот да покажу. Не покажу. Чего ты не можешь? Все я могу. Затратить. будет мало интернета для видео. Старик все включено. Один гигабайт быстрого интернета всего 30 рублей в месяц. А сейчас грустный код. 2 миллиона просмотров, Девайна. Живи на якоре. Смотрите в итоговой программе ⁇ Местельный маршрут ⁇ Кто стоит за взрывом живой бомбы в Волгограде? Смотри, смотри. Где и кому промывают манивербовщики террористического подполья? Одесский бункер? Своих пьют, уже и не боятся. Кто считает, что Киев рискует окончательно заблудиться? Поличие восьми это хорошо. Мы его теряем. По каким врагам заскучал и о чем сожалеет бывший главный танврач? Все, чем запомнится эта неделя. Итоговая программа. Завтра вечером на НТВ. Ты не поверишь. Неизвестная тетя Аллы Пугачевой. Алка, я не выписывала. Изделика Андрея Рай. И новая жертва Алексея Панина. Алексей Панин был звонит папа в Кремле. Какой срок с Шубаширов? Сколько стоит красота Игореверника? В И почему Дана Борисова боится первой брачной ночи? Даже один раз в неделю это нормально. Ты не поверишь. Сегодня вечером. 3412. Свою работу в прямом эфире продолжает центральное телевидение. И чтобы узнать, что появился на лентах агент за время рекламы, мы снова выходим на опять от студии Новостей. Лизнусов. Информация появилась, как да, я заобещаю про салонную. Около часа назад его самолет приземлился в аэропорту Полкова. А прилетела сыр на открытии выставки своих картин. Напомню, он их не коллекционирует, а пишет. Вот кадры, которые мы получили только что. Официальная церемония открытия состоится завтра, так что у Салона есть немного времени, чтобы осмотреть Казанский собор, Петропавловскую крепость и, конечно, армитаж. Какой художник, как это откажется. Вот кто мог подумать, что Расскалона последние 35 лет не только качал... Мускулы и мочил врагов на экране, но и регулярно изливал души на толстые. Согласно внезапный виток в карьере. Хотя вот из об этом его ходе давно знают, следят за творчеством салоны и относят его картины к экспрессионизму. А что, салоны экспрессионист? Даже как-то интересно звучит. Моя коллега Елизавета Ристова припарковала с собой настоящих поклонников того самого салона из боевиков начала 90-х, отправилась в русский музей, чтобы понять, неужели под маской брутального героя вы Все эти годы действительно скрывалась дом для душа. Советские газеты газетах говорили советских детей что советский гражданский боец в этих печатах лишит нас с нашего советского детства, говорили о нем. Тогда в, в русском музее вернулись маслом на холсте. нас. А этот роки сначала возник на холсте и только потом на пленке. История вертелась у меня в голове. Но не то чтобы было зацепиться, чтобы начать снимать. И я подумал, пойду-ка я от внешнего напишу его. Теперь руки изначально, триумфально на каутировавшийся рюкзакова несмотря на все КГБ, эти роки выставлены в самом сердце русского искусства, русском музее. Сотрудники удивлены таким творческим столом. Не знаю не знала. Он занимается медицином. Да, научный сотрудник, земляки и коллеги из салона. Что? Неужели из салона это все нарисовал? Да. Необъятный культурист был не Приман. в Русскому музею теперь надо привыкнуть к таким посетителям. Огромным и искренним. Открывается завтра. Ответный препятствий. И первые зрители, самые верные последователи салона, пошедшие за ним из подвальных видеосалонов в подвальные качалки. Фильм о на которых я был вы видели основные, наверное, мысли, таким фильмом, который поголовододился мне, задачи. Никто не ожидал от тем более... ...нанесла, она ...талонный художник оказался объявленным абстракционистом и экспрессионистом в передаче. ...я хотел здесь быть такой слух, как Магнеда, но то, это нечто большее, да, и я, может быть, очень хорошо там разбираюсь, да. ...специалисты объясняют в один голос. Жизнь, которую с все учили: стаканчик, ложечка, яблочко, э, уши, Он страшно. Да он и такой мачо, жесткий, бескомпромиссный, а тут такая боль. Были у него, наверное, ситуации в жизни, которые привели к такой живописи. Я вот стихи пишу в таких случаях. а он художник, пишет картины. Живопись это самая быстрая и для ситуации в сознания. Все, что не держит, ты наплескаешь на холст. И это будет потом правильно. Эмоциональные выплески признанного матча производят на ответов сложное сочетание. Слово ними не звучит в тиши музея, а навестительных в воздухе. Ощущение такое, что он пробыл в каком-то очень депрессивном состоянии. А это тоже а, есть, и а, почему-то не можем ты уже Мужчина, который На не привыкли к такому. Это очень красиво, красиво, но сейчас надо просто так привыкать. Так же теперь мы будем привыкать, потому как он разный, это руки. Два мира, два стола. И вот этот ресторан сам на купе и центральных Не знаю ничего про ценность картины, особенно с ужасом, под названием секта. А вот в музей такого количества закачавших парней точно не видно. Послушай, телевизионная карьера, она не бесконечная. Я тут подумал, может заранее жить да? еще заняться. После этого сюжета я задумалась, может у меня скрытые таланты. Ну, пока мы правда знаем об одном таланте, это новости. Что у нас там с Ну, связи с новостей пока больше нет, но мы не прощаемся. Если до конца программы что-то случится, мы обязательно вернемся решения. Остаемся на связи, э, Лин, Кипе и твоей бригаде, огромное спасибо. А сейчас я хочу обратиться к нашим зрителям. Вот скажите, что у Романа Абрамовича больше, чем у любого другого русского олигарха, опережая неуместные догадки? Это, конечно, яхты. Вот, чем уже давно в мире серьезные люди, и Роман Аркадьевич кажется вне конкуренции. В его знаменитая яхта Клифф, не смогла войти в порт острова за слишком большим фаборитов. И что сейчас, кто сейчас, конечно, наверняка скажет, что нам эти яхты, игрушки для богатых, да и только... Но если я вам сейчас скажу личное турно, это больше не предмет. Русская реальный способ победа через действительности. И позволить его себе может кто угодно. Не верите, что такое возможно? Наши репортеры Алла Давыдова и Андрей Суханов в разных концах света разыскали российские семьи, которые жизнь в хрущевке отменяли, на жизнь. Лучшие друзья девушек Давай. это бриллианты, а лучшие друзья миллионеров, конечно, яхтя. А у него нет ездирайской куражки и лишнего миллиона в кармане. какой-то разочарование разочарования мечта. Леонид против называть просто Ленин. Была небольшая финансовая катастрофа такая. лет назад обычный советский гражданин приехал за американской мечтой и женился на французенки, но на семейная лодка разбилась быстро. После развода квартира отошла его бывшей, чтобы свести концы. С концами пришлось оттягивать в тугой Поначалу он думал только, как бы остаться на плаву. Купил продал авто, а в итоге остался здесь навсегда. Поэтому я здесь живу, я не хочу жить в обычном доме.